Алло. А, алло, Юлий Соломонович. Алло. Алло. Да, это я. Да, я это да, да. Здравствуйте. Это Евгений из Германии. Помните, мы с вами договаривались, что мы с вами побеседуем. У вас да, есть сейчас да, возможность, да да? да? да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, я. Хорошо. Тогда мы начнем. Я как раз специально недавно посмотрел ваше интервью с Владимиром Познером двухгодичной давности. Вот, очень интересно. И еще я видел передачу с Оксаной Пушкиной тоже. Значит, вот вы как раз с Владимиром Познером обсуждали вопрос антисемитизма в Азербайджане. Вы сказали, что это такой интернациональный город, в котором, в принципе, вы не чувствовали каких-то различий и даже не знали, кто по национальности ваши ученики. А как вы думаете, с чем это связано? Это какой-то региональный такой колорит, что в Азербайджане не было таких явлений, как в других республиках Советского Союза в плане именно антисемитизма? Во-первых, я бы не это не зависит от ужасных дел в республике, в церкви, в городе, в деревне, в Америке или в СССР. Но он сюда это связано с историческими, национальными, другими прогрессовскими характера, которые живут сожили сажирии Это не зачет, потому что я не знал, что я не чувствую себя явлением. Я не знал, что я являюсь, что ну, зачем мне кто-то в Баку? Азербайджанец, роддимый, русский, еврей, украинцы иргинский. Ты такс или ты культ? Дело в том, что я вот учился в школе, в лучшей школе, в 160. И, значит, на Монкальце было 32 человека. И их я знал, я принял, что я создал Кириллов, и это Азербайджан, что... Артихов и Армяне, что и Василий Февальцев и Русский. Да. Яркович, фурбитальный, строкский. Я еврею, тем более, что они все сейчас. Они живут сейчас в Америке. И поэтому ну, там работают замечательные врачи, Да мы понимали, кто вы. Это, форма, это так формально называлось. Но кто такой был в Америке-Кокоробе, как я до сих пор не знаю. И, честно, наверняка об этом интересовался. Главное, что локснация в быту в общении в отношениях между людьми не имел никакого значения. Конечно, были те же камерные приколы, ну, например, условно говоря, что первый центр Центрального комитета партии Республики могут только на Второй русский присутный из России там. А были Арганские районы, часто город, Карабах, и Шугановский район, где первый был. Но, по сути, архитекторы, вообще инженеры, ученые, они, в не взяли от своих жили, дружили, и весь город был наполнен не просто русским языком, не просто интернет-культурой, но самым главным пониманием, что ты уважаешь и любишь достоинство человека в независимости. От его но если вот эту тему уже закончили, антисемитизм, вот когда вы приехали в Москву, но вы были уже в более зрелом возрасте, вам приходилось вот на бытовом каком-то да, да, уровне? Да, да, да, да, да, это не я закончил, это почему-то со мной, голодом, в Германии был плачен по прошлой антисемитизм в городе, в котором я не живу уже больше 40 лет, в городе, в котором я же все это чем сказал, это будет оба, по-моему, интересна. А вот это тем, где большинство это закончил, это выкрою в учреждении начали. Значит, поэтому, если вы хотите поговорить со мной об о сегодня еще. Да, да, конечно, мы поговорим. Мы поговорим, и... Просто... Я знаю, ваше достаточно путанное и огромное период. Нет, я просто Поэтому хотел, это хотел это чтобы это, мы ободр... это, это начальная тема, просто хотелось бы говорить о, о КВН, обо, обо всем другом. Я просто хотел эту тему закончить и перейти к дну... Я бы лучше, как бы это сделать, визами, не на расстоянии телефона. Потому что это достаточно сложно, так большой, ну, про КВН. Понимаете, ТВ – это самая жизнь. Ну Это вот я можешь, хотел, да, да, давайте, да, давайте да, оставим, оставим да, мне, ну, мне надо не хочется. Нет, ну нет, ну вы очень интересный рассказчик. Нет, нет, нет, я думаю, нет, нет, нет, полдня не надо, я думаю. Как должно быть, Ну, полчаса. Вы можете мне подарить полчаса? Я, к сожалению, не смогу приехать в ближайшее время в Москву. Я бы с удовольствием встретился и полдня с вами... Давайте оставим. Давайте все-таки про КВН, потому что это ваша, так сказать, жизнь. Я, понимаете... Женя, Женя, давайте вот так сделаем. Это не моя жизнь, это часть моей жизни. Давайте мы сделаем Давайте договоримся вы, вы мне выделили Ну давайте, ну не, не час где-то максимум Давайте спишемся, может быть Это не час, я дам другой телефон Как-нибудь, и мы спишемся, может Каждый поговорить. Давайте. Хорошо, хорошо, договорились Всего доброго, да. до свидания Всего доброго